Если временная администрация не смогла наладить нормальную работу или найти инвестора, тогда Национальный банк Украины начинает ликвидацию банка, преждевременно отозвав у него лицензию. Право на компенсацию по вкладу суммой до 200 тысяч гривен включительно имеет каждый вкладчик, физическое лицо, если на момент вклада банк был действительным членом фонда гарантирования вкладов. На сайте учреждения можно найти актуальный список банков, настоящих и временных членов фонда. Правда, если ваш банк уже ликвидирует, то эта информация вам не поможет, потому что уточнить, является ли постоянным участником фонда ваш банк, вы должны были тогда, когда впервые отнесли туда свой вклад. Если вы не сделали это заранее, то придется узнавать об этом задним числом отправной точкой для всех расчетов связанных с ликвидацией банка начинается не со дня когда нбу принимает решение о ликвидации а со дня когда уже назначенный ликвидатор банка подает в газету голос украины или урядовый курьер объявление про начало ликвидационной процедуры и именно дата и будет отправным пунктом расчета при вычислении всех дат касательно ликвидируемого банка. В течение одного месяца с даты публикации все кредиторы имеют право заявить ликвидатору свои требования к банку. Депозиты в иностранной валюте фонд также компенсирует по курсу НБУ на день назначения ликвидатора. Именно по такому фиксированному курсу будет выплачиваться компенсация по вашему депозиту, независимо от того, когда вы пришли его забирать. Как только прошло 20 дней от начала ликвидации, нужно внимательно следить за сообщениями фонда гарантирования в прессе и на сайте, для того, чтобы знать, каким образом будут производиться выплаты. Фонд гарантирования вкладов выплачивает средства вкладчикам ликвидированных банков не лично, а через другие банки, которые он выбирает для работы его агентами. Получить свои средства можно в течение трех месяцев, иногда полгода. Для того, чтобы получить вклад, нужно прийти с паспортом и идентификационным кодом в банк-агент по выплате вкладов как правило сам банк выбирает адрес офиса в определенном регионе в котором выплачивают средства по фонду гарантирования вкладов Вкладчики, которые не успели забрать свой вклад в течение трех месяцев, когда производилась выплата, могут не расстраиваться. У них есть еще три года для того, чтобы это сделать. Для этого им нужно обратиться в фонд с заявлением про выплату гарантированной суммы с упоминанием фактического места проживания, копией идентификационного кода, копией паспорта. После получения такого письменного заявления фонд с вами свяжется и расскажет о решении насчет вашего вклада. Вкладчики, у которых депозит на сумму больше, чем 200 тысяч гривен, идут за свои компенсации по другой схеме. В течение месяца с даты начала ликвидации банка им нужно обратиться к ликвидатору, чтобы предъявить свои требования на средства. Если вкладчик не успел за месяц написать заявление, то попасть в список может только по решению суда, так как задолженность, которую не взыскали за месяц, по закону считается погашенной. Еще один не очень приятный момент – это то, что получить свои средства можно